Доброго дня. Для начала несколько слов о Навальном. Посмотрел вчера вот этот ролик. Я, я записал 80 роликов с призывом к жителям разных городов. Привет, это Навальный, а вы живете в Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Архангельске, Новгороде, Вологде, Воронеже. Привет, это Навальный, а вы живете в Магадане. И именно к вам я обращаюсь с призывом принять... Ой, блин, тут просто оборжаться. Это звучит как хватовство. Я Навальный, а вы, вы живете в Магадане. Теперь смотрим на всю остальную избирательную кампанию, если так можно назвать это, ничего. Вы вообще заметили, чтобы кто-то боролся за ваш голос? Вот кто-то вас агитирует, я не знаю, зовет на митинг, просит сдать подпись, просит сдать деньги или распространить листовки. Кто-то, кроме меня, бомбит вас видеообращениями. Им всем на вас плевать. Ну, как знаете, беговая дорожка. Человек, может быть, и медленно бежит, но он все равно обгонит своих соперников, если они просто стоят на старте и курят, получив от него денег. Зачем идти голосовать за каких-то чучундриков, которые палец о палец не ударили, чтобы получить наши голоса? И хочется сказать, Алексей, хватит уже якоть! Сделал 80 штабов, я объехал всю Россию, я печатаю листовки. Я, я, я. Давайте говорить о результатах деятельности. А результат всего лишь один. Молодежь начала думать и как-то шевелиться. Это огромное, великое дело. Но все остальное – яконье Это всего лишь самопиар. При этом выражать претензию в адрес того же Грудинина в том, что он не делает каждый день ролики в свой видеоблог, не объездил все города и веси, не открыл сотню штабов по всей России и так далее. Это глупо. Он не блогер. Я был бы очень удивлен, если бы вдруг Грудинин открыл свой канал на Ютубе и начал бы вести какие-то программы. Я уверен, что у него и помимо этого очень много дел. А вот идея Навального отправить своих сторонников на избирательные участки для ведения контроля за ходом выборов – это очень здравая, хорошая идея, которая даст какую-то пользу. Это уже будет непростое, привычное просиживание задницы, под новым девизом «Мы бойкотируем выборы», а действительно какой-то реальный вклад в общее дело. Тем более, что большинство из призывающих к бойкоту еще не достигли 18-летнего возраста и поэтому сами голосовать не могут. И не надо в каждом ролике твердить «Все равно победит Путин». Это позиция заранее потерпевшего и, тем более, прививание этой позиции еще и своим сторонникам. Зачем самостоятельно превращать движение оппозиции в движение терпил? И уж если речь зашла о Грудинине, то справедливости ради я отмечу. Он и на данный момент находится в предвыборном турне по России. А ролики вместо него в блоге выкладывают его сторонники. И ролики эти в общей сложности имеют уже миллиарды просмотров. У Навального какая-то на данный момент вредная для него же странная позиция. Если не я, то Путин. Такое впечатление, что уже корона на мозги давит. Хотя и без Навального все социологи прогнозируют уверенную победу на выборах действующего президента. ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина. Среди них Галина Волчек, Юрий Кара, Леонид Рошаль, Лариса Долина, Оксана Гаман-Галутвина, Денис Мацуев. В общем, все великие люди нашей страны. Удивляет, что в эту команду попали Стас Михайлов, Тимоти, Гарик Харламов. Кого только туда не натащили. Хотя и правильно, доверенные лица – из каждой прослойки населения, из каждой сферы. Юмористы, рэперы, фигуристы, хоккеисты, кого только нет. И при этом Грудинина уже все СМИ обвинили в том, что среди его доверенных лиц есть радикал и уголовник. Причем радикалом они называют какого-то там Якута, я не буду читать его имя и фамилию, который борется против вымирания своей нации. А уголовником бывшего депутата от КПРФ в каком-то округе, по-моему в Ямальском которому инкриминируют то, что он выбил дверь соседу и сбил его. Этот депутат отличался от других тем, что противостоял системе, и, как говорили ядрососы, шел на поводу у избирателей. Естественно, для него, как для неудобного депутата, соорудили быстренько уголовное дело и лишили мандата. Хотя, если бы я приструнил какого-то соседа-алкаша, бухающего день через день, то на это никто бы не обратил внимания. Удивительно, что когда на Грудинина вбрасывается какой-то компромат, то никто даже не пытается сравнить кандидата Грудинина с кандидатом Путиным. Оказалось, у Грудинина 157 миллионов, и все зашумели. Олигарх! А то, что у семьи Путина, у Медведева, у его чиновников на счетах лежат не миллионы рублей, а хулиарды долларов, на это никто внимания не обращает. Все рады обживать ситуацию, что у Грудинина среди доверенных лиц уголовник и радикал. Но никто не смотрит на то, что у Путина среди доверенных лиц и уголовники, и радикалы, и наркоманы, и педерасты, и проститутки, и кого там только нет. Но это же президент. Причем у половины его доверенных лиц какие-то странные фамилии. Напрашивается вывод, что первым критерием при отборе доверенных лиц была национальная принадлежность этих лиц. 30 января на встрече со своими доверенными лицами Владимир Владимирович сказал «Нам нужно понимать, что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, без современных технологий, без робототехники, генетики, биологии нам невозможно будет просто сохраниться. Вот это осознание должно быть у каждого гражданина». Блять, каким дебилом надо быть, чтобы сидеть, открыв рот, слушать вот эту вату? 18 лет мы убивали здравоохранение, образование, инфраструктуру, современную науку, современные технологии. А теперь перед выборами нам стало нужно понимать, что без этого невозможно будет сохраниться. При этом президент подчеркнул, что для этого нам нужно устранить все, что мешает этому движению. Как бы не хотелось цепляться нам за то, что кажется нам дорогим и близким, все, что мешает идти вперед, должно быть зачищено и отброшено. По словам Путина, его доверенные лица должны донести до российских избирателей понимание необходимости общенационального рывка. И очень любопытно, что такое решил Владимир Владимирович зачистить и отбросить. Что мешает ему совершить этот самый последний рывок? Судя по всему, Владимир Владимирович имеет в виду народ России. Бедный нищий народ, который заколебал ходить и ныть нас слишком много, ведь если бы было 50 миллионов граждан, то у всех были бы рабочие места, все работали бы и сопели в тряпочку. А на данный момент эти 80 миллионов лишних нищебродов только нервы портят и грозят еще и поломать всю эту систему. И уж я не думаю, конечно, что президент говорит о своих друзьях-олигархах, которые хранят на зарубежных счетах 75% от всего национального дохода страны. За последние 20 лет из России выведены в офшоры Около 600 миллиардов долларов. В 2005 году, если память мне не изменяет, Путин обещал побороть всех олигархов. В 2012 году он провел диафшеризацию. Но все равно все эти годы деньги продолжали уходить за рубеж и ничего не изменилось. При этом деньги в офшорах прячут и крупные государственные компании, и частные лица, большинство из которых уже сменили гражданство и давно отказались от статуса налогового резидента России. Поэтому чисто российскими капиталами в офшорах теперь можно называть только около 200 миллиардов долларов. При этом наши власти не только не преследуют беглых олигархов, но и в полной мере помогают им еще и уйти от правосудия там, в Европе. Вот, например, в Швейцарии расследовалось дело бывшей министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Швейцарская прокуратура нашла и заморозила ее счета более чем на 60 миллионов долларов. Министр, сука, сельского хозяйства. Однако в августе 2017 -го года расследование в отношении экс-министра прекратили, а ее счета разблокировали. А причина была в том, что Россия отказалась сотрудничать по этому вопросу. Но при всех неприятностях, которые настигают наших богачей за рубежом, они не прекращают выводить деньги из России. По данным агентства Reuters, за последние годы вместе с деньгами эмигрировали более трети российских олигархов. Из тех, кто остался, многие перевели свои зарубежные активы на подставных лиц или эмигрировавших родственников. И понятно, что у каждого есть свой виолончелист. Например, столкнувшийся с трудностями Дмитрий Рыболовлев получил за свои российские активы около 7 миллиардов долларов, после чего сразу же вывел их за рубеж. Михаил Прохоров уже практически распродал все свои активы в России. Владельцы банков, которые недавно принял на санацию ЦБ, также вывели почти все деньги вкладчиков, причем пока неизвестно даже куда. Теперь дыры в них заполняют бюджетными деньгами. Закрадывает смысл, что олигархи выводят свои деньги, потому что ужасно боятся грядущих событий, потому что терпение народа не вечно. И в этом есть доля правды, но на самом деле бегут они не только от народа, они бегут от действия властей, от действия судов. Все наблюдали за судебными разбирательствами между Роснефтью и АФК-системой, и все более чем уверены, что выиграла Роснефть это дело только потому, что там Сечин. И все, естественно, боятся, что с ними поступят точно так же. Сколько уже бизнеса отжали приближенные нашего президента. Тот же Грудинин говорит, что за время его правления было пять крупных рейдерских наездов и десятки мелких попыток. И, кстати, об олигархах. Последнее время я частенько слышу разговоры о том, что американцы, англичане, Европа начнут в ближайшее время блокировать счета наших беглых олигархов. Но дело в том, что они не смогут заблокировать счета, пока не докажут, что эти деньги нажиты преступным путем. А это возможно только при сотрудничестве России. А российские власти в сотрудничестве отказывают. Владимир Владимирович, как известно, своих не сдает. Поэтому переживать им особо не за что. А в это время коллегия Верховного Суда по гражданским спорам приняла сторону Сбербанка в споре об отказе выдать клиенту деньги наличными, после окончания срока вклада. В 2015 году на счет одного из клиентов Сбербанка поступили 56 миллионов рублей. Он попытался обналичить их на следующий день. Сбербанк посчитал операцию подозрительной и запросил документы, которые могли бы подтвердить происхождение денег. После их изучения Сбербанк решил отказать в обналичивании. Клиент после этого перевел деньги на несколько открытых в Сбербанке срочных вкладов. Однако по завершении их сроков Банк вновь отказал ему в выдаче средств. В результате клиент обратился в суд. Суды всех инстанций выступили на стороне Сбера, отмечая, что клиент не представил документы, опровергающие сомнительное происхождение денег. А в коллегии Верховного суда отметили, что банк не обязан выдавать средства в той форме, в которой их запросил клиент, а может сам выбрать наличный или безналичный расчет. Такой прецедент приведет к, только к одному, к тому, что банки с недостатком ликвидности будут отказывать добросовестным клиентам в выдаче наличных, а также зарабатывать на комиссиях за переводы на счета в другие банки. Как можно хранить деньги в банке, который может тебе их не отдать? Не отдать по своему решению, какому-то мудаку показалось что-то, и он вынес соответствующее решение. Хотя обычным россиянам хранить в банках особо-то и нечего. При средней зарплате менее 20 тысяч рублей, о а накоплении говорить смешно. Кстати, к 2000 году в стране было всего 4 миллиардера с общим состоянием 8 миллиардов. 4 миллиардера по 2 миллиарда у каждого. К 2008 году число миллиардеров в России достигло 53 человек, а их общий капитал был 282 миллиарда долларов. На данный момент в России 96 долларовых миллиардеров. И при этом 1 февраля 2018 года был полностью израсходован резервный фонд России, который просуществовал ровно 10 лет. Его открыли в феврале 2008 года и в нем на тот момент было более 3 триллионов рублей. В начале декабря 2017 года в резервном фонде оставалось 994 миллиарда рублей, а после новогодних праздников правительство отчиталось о том, что фонд был полностью потрачен. Резервный фонд помог сбалансировать бюджет вдважды, в дважды в 2008-2009 во время кризиса и в последние три года. Скорость расходования средств фонда увеличилась с 2015 года. В феврале 2015 года в минуту тратилось более 28 миллионов рублей. В среднем в 2015 году фонд тратили со скоростью почти 3 миллиона рублей в минуту, а в 2016 году со скоростью 5 миллионов рублей в минуту. В 2017 году в резервном фонде уже было меньше 1 триллиона рублей, что не помешало в среднем в минуту тратить около 2 миллионов. Настоящий же рывок был совершен в декабре 2017 года, тогда из фонда забрали сразу 994 миллиарда. И на фоне всего вышеозвученного Владимир Владимирович призывает народ сплотиться для того, чтобы совершить последний рывок. Рывок в никуда – Хотя, может быть, Владимир Владимирович выразился на любимом его блатном жаргоне, на котором рывок обозначает побег? Или он имел в виду свой последний срок, за который надо успеть рвануть как можно больше? 18 лет, рывок за рывком, рывок за рывком. Рвать-то нечего уже, все уже урвали, что могли. И сейчас опять после выборов новый рывок. И, конечно, таким доверенным лицам, как Боярский, Петросян, Стас Михайлов, Тимати, очень много есть что рассказать избирателям. Они очень хорошо, прекрасно понимают, что нужно сделать для того, чтобы совершить рывок. И ладно еще эти носатые, но Тимати... Хотя это прекрасно объясняет, почему Владимир Владимирович не пускает своих доверенных лиц на дебаты. Но нам скоро предстоит всем сделать правильный выбор, чтобы, как в том анекдоте, в очередной раз не напороться на косяк. Знаете, умерла у мужика баба. Ну все как положено, обмыли, отпели, в гроб уложили. Выносят гроб из дома, ударяются им косяк, и вдруг из гроба слышится стон. Оказывается, баба не померла, все, похороны отменяются. Не прожила она после этого еще 15 лет. И опять умерла. Ну снова совершили все обряды, уложили, выносят, и сзади раздается голос мужу покойной. «Я вас умоляю, мужики, аккуратнее дверной косяк!» Вот и наша главная задача сейчас – не напороться в четвертый, можно уж смело говорить, и в пятый раз, на тот же самый дверной косяк. Всем удачи! Но ну, если вдруг... Нет. Нет. Ну, этого никогда не произойдет, но если вдруг... Так. Если представить просто, что Путин уйдет на пенсию, что будете делать вы? На пенсии. Я тогда уже умру.